Так, а теперь будут те три самые типа задающих вопросы. Мне не вопрос, у меня дополнение. Как понял, больше проблема со шрифтами не в том, что кто-то выберет какой-нибудь монотайп курсива, а в том, что вы выберете шрифт, а потом на том компьютере, где будет презентация, этот шрифта не будет квадратики есть такие проблемы но на самом деле есть ну, куча шрифтов которые в принципе распространены там по там интернету и так далее но например стандартный пакет windows они не входят вот. но они приколь, причем довольно классные поэтому очень хорошо использовать pdf потому что ну pdf безразличные шрифты вы сохранили презентацию в pdf но шрифты остались ну они в растре они уже как бы ну, это не текст и поэтому вы можете сохранить все самые красивые шрифты и они везде откроются хорошо никогда шрифт, ну, шрифт не должен иметь большую смысловую нагрузку чем текст который висел. да именно вот это очень метко спасибо ну вот например вот этот шрифт он ну, не входит в стандартный пакет ни windows вроде ни mac ни, ни linux но вот я его скачал запилил pdf и он везде откроется хорошо потому что это ну теперь просто не текст а картинка вот. По поводу взаимодействия с аудиторией, считаете ли вы полезным находиться среди аудитории? То есть вы рассказываете о том, что вы видите, но находитесь где-то mm -hmm. Ну, в принципе, это все зависит от формата выступления как правило, то есть, ну, все упирается там, в то, какие цели вы преследуете, какой-то формат, если вы там, ну, на самом деле, это не всегда очень хорошо, потому что там, тем, кто сидит э, перед вами, им там, может быть, не слышно, или им может захотеться что-то увидеть, и вы там что-то прожестикулируете, и им нужно будет оборачиваться ради этого. Но, с другой стороны, можно просто сделать выступление, в котором вам не нужно жестикулировать, или там еще что-то, ну, тут все довольно, как бы, скользко. Но я бы сказал, наверное, что лучше, когда вы перед аудиторией, все вас видят, налажен зрительный контакт, люди ну, сфокусированы на вас, слушают вас, вот и все такое. Спасибо за это. И такой еще вопрос. Насколько вы считаете, нужно готовиться? Ну, то есть, полнейший экспромт считается за выступление? Ну, все зависит от вашего, как бы, бэкграунда. Если вы хорошо выступаете в целом, то вам, ну, вы можете хорошо симпровизировать. Если вы иногда плохо выступаете с подготовкой, то, ну, готовиться стоит однозначно, если презентация имеет для вас какой-то смысл. Ну, в принципе, если для вас там выступление не сыграет какой-то роли, провалитесь вы на нем или нет, это как бы дело десятое. Вот если что-то важное, там, то вы там можете себе, ну то готовиться нужно но если вы выступать хорошо иногда можно там где-то сложать потому что вы знаете что вы хороши можете классно симпровизировать спасибо еще за это да еще один вопрос Может, задать еще вопрос, пока я да ты что это такой вопрос сколько смысловой нагрузки может брать презентация на себя во всем выступлении ну, тут ну, сложно ответить, потому что у нас нет, как бы, мы не можем измерить смысловую нагрузку, там, каким-то числом, там, или еще чем-то. Ну, тут можно ответить в другой немного формате. Вот, например, можно говорить о времени, сколько вы пытаетесь людям что-то донести. Вот, как правило, когда вы кого-то слушаете, вы начинаете как бы приунывать минуте эдак на 20. Если, ну, презентация вот, ну, не суперская, если вы там не меняете какие-то виды деятельности, если спикер там не супер яркий, то вот, реально, ну, хочется поспать уже минуте на 20. И это связано с тем, что человеческий цикл внимания, он вот, именно 20 минут. То есть, вы вот можете... Можете сфокусироваться на чем-то, вот 20 минут, вот идеально. Потом уже э, ваша способность концентрироваться заметно падает. И поэтому э, рекомендуется вот выступление, выступление делить на такие вот отрезки по 20 минут. И между вот этими отрезками либо как-то э, взаимо поддерживать взаимодействие с аудиторией, чтобы у них там какой-то контент другой был. Там, Знаете, многие спикеры любят там устроить фискульт минутку там посреди выступления. Дико раздражает как бы, но реально работает. Люди потом садятся и слушают дальше. Вот. Или вы там можете сделать перерыв. Вот как если бы мы проводили 15 на 4 без перерывов. Вы реально ну уже сейчас бы приуныли вот но поэтому ну, поэтому они есть спасибо лично ваше отношение к эквивайдерам во время выступления во время одного выступления да. ну там если выступление ну реально больше 20 минут то почему нет это хорошо спасибо спасибо может у кого-то еще вопросы Педагогики обычно рассказываю что 20 минут внимания обычно у э, детей до школьного возраста да? да, поэтому в первом классе уроки длятся 30 минут, чтобы не сильно. У меня в первом классе 45 минут было. Но сейчас 30 минут. А, -а, а, ну, возможно, я не использовал, мог, я мог ошибиться, как бы, я не биолог, я где-то, ну, то есть я вскользь об этом читал в одной из книг, мог, могу ошибаться, конечно. Но, ну, но заметьте, что, ну, действительно, вы начинаете, как бы, скучать в минуте на 20-й, то есть есть определенная какая-то... Еще что-то? Да. Признайтесь, что слова была еще из экрана, Это сделано специально для того, чтобы похитить на обед. Честно говоря, нет. Ну, я не рассчитывал, но я постарался максимально хорошо из этого выйти. Не, правда не, ну я надеялся, что будет лучше. Окей, двери открыты. Спасибо всем за вечер.